Всем привет, с вами Андрей и сегодня мы будем собирать одну из первых моделей от компании Звезды в масштабе 1.35 ИСУ-152 Зверобой, советский истребитель тяжелых танков считалось самой мощной самоходкой Второй мировой войны построен на базе ИС-2 Давайте откроем, посмотрим Ну вот первая это идет коробка В коробке коробка И тут я уже немножко собрал идет инструкция корпус видны большие косяки отливки так, это пакетик это вот собранный пулеметик чтобы не потерялся а, детали ни дно еще вот и сами декали что давайте собирать